Как я давно не играл в Fallout. Я обожаю эту вселенную. Ну и особенно Fallout New Vegas. Потому что именно он у меня куплен. Всем здорово. Вот так-так. Мы очнулись. Прикинь, да? Здорово. Курьер. Идеальное имя. Курьер. Конечно. Ферзикун. Такие прилизанные волосы, елки Ну это не розовый, но ну, хотя бы красный. РГБ. Mm. Вот почему нельзя было такой сделать в Fallout uh, 4? Почему там я не могу выбрать розовый? Ее yeah, бой! Оказывается, я так быстро бегал в Fallout. да-да-да! Нифига я мусор, блин, зачем мне это? А, поймите, я просто помню, что это можно все продать, это все бесплатно, это все можно взять. Это можно взять, возьмем, возьмем. Ой, это яркое солнце, зачем ты слепишь мне глазки? Why? Типа, красиво, ух ты. О, робот, здорово. Ни хрена с твоими габаритами на такой маленькой непримечательной детальке под названием колесо ты умеешь кататься. Не, ну правда, вы посмотрите, какие у него огромные габариты и маленькое колёсико. Что с тобой не так, робот? Ух ты. Виски. Во-первых, хочу выпить. Ну и поговорить, конечно. А я не с тем разговаривал, иди ты жопу. Я весь мусор. Этот дедовский я отдал ей, и теперь у меня еще даже денег больше стало, прекрасно. Ее моё вот это оружие. Не зарежешь, не убьешь. Отличная вещь и наполовину уже испорчено. какой ты слишком разговорчивый. Не, ну правда, ведешь себя как человек. Вот и робот. Вот эта прошивка, вот это да. Не то, что Алиса. Алиса, завались. Ура, я могу сюда перемещаться. Прикинь, да? Ты на что Ну ладно. Чего, блядь? Но ли 7. Может, контент. А, так, чё, с чем совпадает N? Есть! Умный, как утка. Я открыл первые попытки! Не, это надо отметить. Я как раз с собой бухло много взял. Давайте здесь мы и останемся жить, в принципе. Вы это тоже видите? Вы думаете, хер я присел? Вы присмотритесь. Вы просто присмотритесь. А что это такое? А во-вторых, куда? Это то чувство, когда рыба захватила наживку и сразу ее выплюнула. У, банка. Блин. Баночка на ну постой, Подожди. Поймал. Теперь робот будет за меня всю работу делать. то чувачки, вы теперь будет жить мирно. Но вы все равно мне не разрешаете взять пустую бутылочку. Вот вы твари, блять вообще. Ладно. Всем спасибо за просмотр, кто смотрел данный видеоролик. Надеюсь, он вам понравился. Если так, можете поставить лайк, подписаться на канал. Ну а с вами был Ферзен, всем удачи и всем пока.